Всем привет! В эфире «Универ Ньюс, а в студии Екатерина Лазарева. О событиях из жизни университета, а также мировых новостях расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня выпуски. Ученые Казанского университета собираются высадить в лесах редкие лекарственные растения. Почему люди делают очень много лишних покупок? Юпитер и Сатурн окажутся на минимальном расстоянии друг от друга. 2 декабря состоялась конференция трудового коллектива Института управления экономикой и финансов Казанского университета. В состав президиума конференции вошли ректор КФУ Ильшат Гафуров, директор Института управления экономикой и финансов Нейля Багауддинова и заведующий кафедрой экономической безопасности и налогообложения Института управления экономики и финансов Айдар Туфетулов. В рамках конференции выбрали новый ученый совет Института управления экономики и финансов КФУ а также Найля Бугудинова выступила с отчетом о деятельности и перспективах института. К другим новостям. Ученые Казанского университета высадят в лесах Татарстана редкие исчезающие виды растений. Для этого в лабораториях они клонируют голубику, белину, золототысячник, стевию и другие лекарственные дикорастущие травы и кустарники. Подробнее о процессе клонирования и о том, с какими трудностями ученые могут столкнуться, наш корреспондент. Красная книга Татарстана, так же как красная книга расти, растет с каждым днем. Она становится толще с каждым своим переизданием. Многие лекарственные растения, они имеют особый спрос у населения, и многие из них уже находятся под угрозой исчезновения или просто исчезли практически. Вот, ну, в частности, у нас в республике Татарстан. Голубика, белина, златотысячник – это лишь малая часть растений, которые теперь с трудом удается найти в лесах Татарстана. По словам ученых, депопуляция таких растений связана с ухудшением экологии. Способ клонирования может восстановить популяцию, а также даст возможность высадить в лесах новые виды трав и кустарников. Возникла вот эта идея восстановления посадок вот этих исчезающих, редких и исчезающих видов растений. Способ клонального микроразмножения представляет собой метод вегетативного размножения, который позволит получить в лабораторных условиях большое количество генетически однородного и здорового растительного материала. Растения и травы, выращенные таким способом, ничуть не отличаются от тех, которые выращены естественным путем. Это не геномодифицированный продукт, как многие утверждают. Это полностью идентичное растение тому материнскому растению, откуда взяли. Все. То есть никаких изменений не производится. Метод клонирования растения в принципе не новый. Изобрели его в 50-е годы во Франции, а в Советском Союзе активно использовали для выращивания картошки. В маленькой баночке росток должен прижиться в питательной смеси, после чего идет рост растения на протяжении года. И уже потом саженец планируют высадить в лесу. Как рассказали эксперты, такие растения на начальном этапе могут быть очень капризными. и Любое отклонение от технологии способно их погубить. Этот метод позволяет получать растения, э не зараженные ни грибами, ни бактериями, ни, самое главное, вирусами. Если, ну, например, за год из э, саженцы яблони ну, можно получить где-то порядка 100, то с помощью клонального микроразмножения это 10 тысяч минимум. А может быть даже там при э, подобранных условиях и порядка 100 тысяч. Лев Диденко, Вилята Басова, Универ Ньюс. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров вошел в топ-5 медиарейтинга ректоров вузов России. Рейтинг составлен по итогам ноября 2020 года. В него вошли 50 ректоров вузов. Аналитики выделили 56 упоминаний ректора КФУ в СМИ. К другим новостям. Черная пятница, киберпонедельник, скидки перед Новым годом. Все эти акции заставляют тратить людей больше денег, чем им бы хотелось. Как не покупать лишние вещи и какие существуют уловки у маркетологов? Смотрите в нашем сюжете.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 «Нет, это мне не нужно, но я возьму» и пошел на кассу. Mm. Я, наверное, научилась это было бы не делать, так что очень Потому, Потому что вкусно. Все сразу вкусно на полочках, и они лежат на видном месте, именно на... ну где глаза твои находятся, и все. И ты проходит, проходишь, и не можешь, не взять, все таки не хотя бы что-то одно. Экономическая рациональность – это все-таки миф.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 Два проекта Казанского университета победили в восьмом конкурсе на получение грантов правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских вузах и научных организациях. Вот эти вот два выигранных гранта это гранты, в общем-то, это итог нашего многолетнего сотрудничества с зарубежными партнерами потому что один из них идет грант по биологии, а один идет по медицине. С момента прошлого сближения Сатурна и Юпитера прошло 20 лет. В очередной раз это интересное астрономическое явление ожидается в середине декабря. Подробнее в нашем следующем сюжете.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 Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч!